Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада — это «Подозревать ли человека о ваших чувствах». Первое, второе, третье, четвертое Выбирайте любое времечко. В описании под видео я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, способами и тому подобное. Но для начала в, этом, в каждом из вариантов, их четыре, мы будем смотреть вначале, какие чувства. Может быть, ненависть, а может быть, горюшка, а может быть, любовь страстна, а может быть, просто вожделение вы скрываете от этого человека. И все-таки интересно, подозревает ли человек о ваших таких интересных ощущениях по отношению к нему. Поэтому, если что, ставьте на паузу. Если кто-то еще присоединился, то присоединяемся. Присоединяемся. Четыре варианта, если что, на стриме. Напоминаю, спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу. Помним, да. Поэтому <клевые> давайте. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант интересненький, мудрённый. Подозревает ли человек о ваших чувствах? Сначала, какие у вас чувства к нему и подозревает ли. Какие у вас чувства, какие у вас чувства. Какие у вас чувства. Подозревает ли? А как судьи не подозреваются? Так. Mm-hmm. <laughs> hmm и подозревает явно. Здесь такого, чтобы как-то ничего не зналось, ничего не скрывалось, это, ну, навряд ли по этому варианту. Поэтому я бы здесь не то, чтобы подозревать, возможно, уже кто-то в курсе об этом. Какие чувства? <кхем> но здесь, возможно, некоторая стабильная симпатия, возможно, некоторая безответка. А -а но при этом... «Есть немножко привкус э, в ощущениях некоторого огорчения, что особо...» «У кого-то здесь из девушек... девушка, девушка чья-то какая-то интересная, возможно, да... Здесь ощущение какой-то немного ну, не то ли беспомощности, а вот как-то именно я бы сказала, симпатично, не симпатично я для этого человека, нужна, не нужна. И вот здесь некоторое есть метание, некоторые есть вопросы, которые в принципе дать девушка для себя порой не может. Это раз. Второй момент здесь есть привкус немножечко безответности, огорчения, немного разочарования. но и при этом у вас отношения более-менее теплые, лучистые по отношению к загаданному у нас человеку. Также ваши чувства, они стабильны и достаточно, я бы сказала, здесь не самое там первое нахлынушее, а здесь стабильное ощущение по отношению к человеку. То есть вы достаточно, возможно, также долго чувствуете к нему, либо также, но здесь как есть, некоторое разочарование, либо в своей привлекательности, либо в своей красоте, либо в своей вот именно... Он обо мне не заинтересован. Не, я ему не особо нравлюсь. Да, и мне к нему есть симпатия. Долго-долго симпатия. Стабильно, стабильно-долго-долго. Долго, но вот я как-то в этом во всем не уверена. Не уверена в нем, не уверена, как я для него, кто я для него, что я для него и что я значу. Хочется, конечно же, знать именно правду, что, что значу, возможно, также для человека, и кто я для него. Да, хоть что-то он ко мне испытывает, как-то я его завожу, либо как-то я его... Хоть что-то как-то могу или я влиять на человека, могу ли я затрагивать его... Возможно, чей-то чей тут мужчина такое ощущение, как кровушку пьет из вас, и вам это не особо привлекает, нравится. То есть здесь, может, и такая приплюс еще и история, и ä, <coughs> момент сказ сказаться. Но стабильно нравится человек, я бы не сказала, тут любовная любовь, но здесь я бы вот намекнула немножечко как разочарование в своих же каких-то действиях по отношению к нему. Либо также, что что-то не двигается с места, и это очень сильно раздражает. И как какое-то, возможно, есть такое некоторое окончание, но человек не хочет у кого-то здесь признавать, что все-таки какой-то некий конец все-таки есть. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какое-то такое немного депрессивное состояние и немного неспокойное. Хотя вы, в свою очередь, у меня здесь чувствуете к человеку довольно-таки добротное чувство спокойствия. Вам с ним спокойно, либо также с ней, я не удивляюсь. Но здесь есть, здесь есть какие-то именно мысли по поводу того, кто я для него, что значу. Хоть как-то я его могу задеть, либо как-то, возможно, что-то возбуждать, связано с этим. То есть вот. Э -э -э да. Поэтому здесь, немного, здесь привкус огорчения, приступ и какой-то безысходности по отношению к человеку. Вот к чему. Что ничего не двигается, либо по мнению э вашему, либо на самом деле так оно и является. Я не исключаю так и так. То есть иногда бывает такое восприятие, что ничего не двигается, а на самом-то деле всю тележка едет. То есть и так, и так возможно. Но немножечко привкус огорчения и в самой себе здесь вот как-то присутствует. Есть какая-то такая темка. Давайте дальше. Подозревает ли человек о ваших чувствах? Я бы сказала, здесь человек, возможно, знает, а возможно, даже немножечко кто-то из мужчин, кто-то из женщин, здесь даже этого как-то побаивается, кто-то об этом сильно в курсе. Это невозможно не заметить, это невозможно не знать. То есть, возможно, вы уже дали понять человеку, либо вы уже сказали все человеку, что в принципе человек, возможно, жестко также здесь ответил по отношению к вам, либо как-то здесь присутствуют сомнения. Но я бы сказала, здесь подозревают, подозревают и знают люди о ваших чувствах по отношению к нему, либо к ней. То есть здесь, здесь человек-мужчина. Ну давайте, у нас большинство мужчин э, на мужчин загадывают, поэтому давайте так. Мужчина здесь в курсе о ваших чувствах, о ваших притязаниях. Возможно, здесь есть немножечко боли. То есть э, кому-то из мужчин доставляет больно, что вы так себя сами по себе чувствуете, возможно, какую-то некую безысходность. Э, это может быть именно за вас э, какое-то если вы находитесь в прочных таких взаимоотношениях. Если вы находитесь не в прочных взаимоотношениях, то здесь... Да. Возможно, кого-то из мужчин вы доставляете этим немного больно, немного неприятно, и такое, в принципе, здесь может проигрываться. Да. Кто-то с этим не согласен. Возможно, здесь не, не хотелось бы вам нравиться особо. Также, либо здесь сильное очень сильное переживание по поводу вас, а вы как-то здесь на одной волне, человек на другой. Но если вы в стабильных отношениях, только вот и при таком условии: либо семья, либо стабильные отношения. Вот. Если все остальное, какие-то другие отношения, здесь достаточно сложно э, сказать, что он переживает за вас. Здесь бо больше, что возможно, некоторое упорство, некоторое такое, если с вашей стороны это происходит именно в действиях. Вам интересно знать, кто я для него и какими-то путями вы все-таки выведываете, то, возможно, кому-то бы не хотелось, чтобы вы так делали, и кому-то это не особо просто приятно. Я вот к чему. То есть здесь, в принципе, так. Да. Но об этом в курсе. Здесь подозревает, либо подозревает точно, либо вообще знает уже, в принципе, о том, что вы чувствуете по отношению к человеку. Здесь невозможно не заметить, невозможно не прийти а, к какому-то логическому выводу у человека. Но смотрите, смотрите в зависимости, конечно, каких вы, в каких вы отношениях. То есть возможно ваши чувства какие-то угрюмые доставляют человеку боль, если вы в, в, в определенных а, финансовых либо в прочных отношениях между друг другом. То есть возможно вы а, все-таки как-то воздействуете и это... Я имею в виду, воздействуете там, говорите, разговариваете, может, нуете, может быть, что-то жалуетесь, а может быть, спрашиваете, кто я для тебя и тому подобное. Этим здесь, возможно, также человек обеспокоен тем, что вы спрашиваете, возможно, и такой момент. Также здесь есть, присутствуют какие-то нотки раздражения, если вы не с этим человеком в паре. Поэтому я бы сказала вот здесь, короче, как-то так, дорогие мои. У нас нету. Я потом отвечу на одну. Хорошо. Ладно, давайте. Давайте дальше. Давайте дальше. Я поняла, о чем, о чем мне тут на стриме говорят. Хорошо, хорошо, я, я подредактирую, я все здесь сделаю. Там, видать, заглючил что-то. А, здравствуйте, спасибо вам за то, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте комментарии свои, потому что здесь комментарии по-любому, лайки. Лайки я уже не, не как-то, ну, вот по десятке жертв лайки я уже не, не могу просить. Лайки, ну, желательно, конечно же. А давайте второй вариант. Здравствуйте. А, какие, так, подозревает ли человек о ваших чувствах? Но ну, для начала мы рассмотрим ваши чувства по отношению к человеку. И подозревает ли? Может быть знает. Какие у вас чувства к человеку? Какие у вас чувства к человеку? Хвататься, хвататься, хвататься, хвататься. То есть женщин здесь хватается за человечка. Все-таки да. Ой, ну я надеюсь, что не зависть тут происходит. Ладненько, давайте. Подозревает ли я о ваших чувствах? Ну, здесь интересно, давайте. Нет. Здесь, возможно, некоторое подозрение, но минимальное. Миним, минимум. Вообще 0, практически. Один процент. А, дорогие мои, подозревают тут то только вот, вот, знаешь, чисто психологи, либо интуиты какие-либо. Вот они могут подозревать. Если у вас человек простой, соответственно, то нет. А, я бы сказала здесь так. Так, какие чувства? Какие чувства? Здесь, в принципе, есть чувство такое, немножечко безмятежности. У кого-то здесь зависть проигрывается, а у девчонок тут же зависть проигрывается. А я вот знаю, я вижу. А немножечко завидно. Не за, завидно, ну чут, чутка, чуток. Mm -hmm. все таки а, вам он человек вот, не безразличен. Возможно, есть какая-то внутренняя головоломка, что делать с отношениями, с ним вообще и тому подобное. Немножечко такое чувство будоражащее, но и при этом не дающая просто порою спокойно жить, когда он проходит мимо, да? Но вот здесь вот, вот чувство влюбленности здесь присутствует в любом плане, но при этом здесь какая-то немножечко нервотрёпка со, со, со стороны твоей здесь также и есть. Поэтому ну, вот как-то какие-то мысли, какие-то планы, какие-то хотелки, А почему вот так, а почему не это? Но здесь чувство присутствует, но также вот есть какой то вот такой вот не то что как скряга, а вот ну чего, ну что там происходит? Вот здесь вот какой-то такой момент. То есть покоя, покоя попа не дает, покоя мысли не дает. Я бы сказала, больше здесь так. То есть вам очень сильно не безразличен человек. Это может быть вплоть до начала, вплоть до.. Там, не знаю, до глубокого, дальнего, долгого брака. То есть, в принципе, и такое, и такое здесь подходит. Но здесь отношения здесь присутствуют, здесь есть любовные нотки, с вашей стороны это видно, но при этом беспокойные здесь личности, и оно это видно. То есть, если вы спокойно, умеренно ощущаете, это не ваш вариант. Здесь, здесь у нас девушки... Неспокойны, интересно, все надо. Вот прям хочу. Хочу быть уверена в этом. Я точно хочу знать. Пожалуйста, я перепроверю. Еще позвонят, еще при этом. Перепроверю и тому подобное. Возможно, правда, здесь просто мало, чтобы он как-то сказал. Надо, чтобы показал это. Вот здесь есть такое. Окей, давайте так, не только и с развитой интуицией только психологи только какие-то люди которые блин но ну, ну, ну, ну здесь очень малый процент кто знает только с какими-то сверхмерхспособностями давайте так то есть <coughs> обыкновенный молодой человек здесь возможно не в курсе есть какая-то тайна ни в коем разе нет здесь большинство вот, подозревают, возможно, 1% из всего этого варианта. Что-то подозревают. Но как знать наверняка здесь не знает никто. есть вот какой-то такой момент. Ни в коем разе, вот, вот если только интуиции развита, если только он там, как какой-то психолог великий, причем, не знаю, ваше движение считывает наперед. Только вот такие люди, псих психологического наклона, которые при этом все чувствуют. Но здесь очень большой процент того, что не знает человек, не подозревает человека о ваших чувствах. Вот. Глубокие браки не подозревает, да? Мало ли. А мало ли вы в глубоком браке сами? Так, давайте все. Нет, нет, нет, здесь чисто нет. Чисто незнание, какие-то предпосылки, то человек может думать, что вы вообще его не ненавидите. То есть вот какой-то такой момент. Возможно, здесь некоторая скромность. Присутствует некоторая такая благородная скромность, которая все заволакивает. Но и здесь я бы, я бы не сказала, что нет, здесь здесь нет. Только сверхпупер-мупер. Люди, то да, так нет. Так нет, больше нет. Читать мой массор. Это ведь тоже сверхспособности. Здесь, здесь, здесь нет. Возможно, просто человек может думать, что вы к нему даже негативно негативничаете, к нему придираетесь, либо что-то от него хотите, что-то не то. Здесь такой вариант, в принципе, возможен. Поэтому вот так как-то как непонятненько. Сугубо нет, дорогие мои, никаким боком нет там. Рот закрыт, ничего не знаю. Все, все нет, нет, нет, нет, нет. Поэтому, короче, как-то так. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант. Подозревает ли человек ваших чувствах? Какие чувства и подозревает ли? Если вашего варианта здесь нет, то можно, в принципе, его подсмотреть по каким, какие чувства вы испытываете. Если нету, то, дорогие мои, ничего страшного. Значит, просто, но ну, нету тут информации для вас. Если вдруг. Давайте, подозревает ли человека ваших чувства? Какие чувства вы испытываете к человеку? Какие вы чувства испытываете к человеку? Какие? Манит, дурманит, непонятно, чем, всем, всям и тому подобное. всем всем всю Ага. Человек вас заманивает, я бы сказала, возможно, сама, сами заманиваетесь на человека, он вам очень сильно не безразличен. Он, возможно, часть вашего мира и часть вашей вселенной. Для вас большое имеет значение сам вес этого человека в жизни. То есть, здесь я бы сказала, и в таком плане, что вы счастливы, что он даже не с вами. То есть, настолько здесь глубоко ощущение и чувство, по отношению к человеку, он для вас очень много значит. Пускай там вы для него никто, либо о, вы для него все, но там, не вместе, вы никогда. То есть, но здесь именно глубокое понимание осознавание рядом с собой, в жизни вот очень. Возможно, на протяжении большого количества времени. Я не думаю, что это сильная привязанность к человеку, дичайше сильная. И оно и здесь видно. Тут очень, очень все сильно, очень все серьезно То есть вы человека как э, все-таки цените Как видите, не видите рядом с собою Это, не, это здесь не, не важно Но человек для вас очень большое значение имеет Прям огромное, целый отдельный какой-то мир, вселенная <coughs> Офигеть Давайте дальше Подозревает ли человека о ваших чувствах? Подозревает ли человека ваших чувствах? Девятка, двойка. кто действия какие-то ожидает. Кто-то кто из девушек какие-то действия ожидает, дождаться не может. Да, здесь подозревают, здесь в принципе подозревают. Я не исключаю, знает, но здесь подозревает о ваших чувствах. Вот здесь подозревает слово идеально. Да, человек подозревает, что, в принципе, вам он не безразличен. Я бы сказала здесь, вы могли бы, может, даже и проколоться, либо как-то даже сказать об этом. Но ну, бывает такое. Бывает всяко в жизни. Здесь бы я бы сказала, что да. Да, у некоторых знает. В принципе, я не исключаю при таком сочетании. Но здесь подозревает. Подозревает это все, Это все видно. Если, если у кого-то молчит, ну, нет, подозревает. Да, здесь у кого-то очень даже знает. То есть у кого-то в курсе, и уже это не новость. То есть здесь, да, здесь у кого-то от подозрения до зрения точного. То есть вот я бы сказала больше такие моменты. Если прошлое, если прошлое развитие отношений, какие-то э, прошлые проблемы и препятствия, и, э, как же сказать, предательство, то точно, конечно, да. Даже если просто предательство, то все равно да. Подозревает, подозревает, что вы к человеку неравнодушен. Человек понимает, что он вам неравнодушен, он не просто так, он да. Ну здесь от подозрений, подозрений до а, чистейших знаний. Поэтому здесь, да, здесь подозревают, и в принципе, и это для кого-то просто не новость, но здесь могут и девушки некоторые ожидать каких-либо действий, даже со стороны уже в свою, уже кто-то замотался здесь ждать, я этого не исключаю. Но здесь, да, здесь девушка все-таки... А, возможно, чья-то девушка уже здесь, какая-то девушка уже, в принципе, призналась либо показала всеми методами, которому она могла. Поэтому здесь я бы сказала, да, здесь и может и прийти само чисто признание, что не безразличен. То есть здесь от подозрения до знания прям истины. Так. Так, у нас вопросов Нету, поэтому Переходим дальше Спонсоры могут задавать вопросы Если что Вроде нету Поэтому давайте Я бы сказала, прям тут позиция такая От подозрений до чистых знаний Точно, но кто-то уже сказал Кто-то уже признался, кто-то сказал И за это не стыдно То есть здесь в принципе То есть никто здесь О сказанном не жалеет. Вот что самое интересное. Не жалеет, не как-то не не, не не щадит и тому подобное. Вот здесь вот какой-то такой есть привкус. То есть никто не жалеет о том, что здесь кто-то признался, либо как-то показал. Ну и что? Ну и нравится им не. Ну и что? Что я могу с собой поделать? Ну вот так-то. И вот здесь вот именно какой-то такой момент. Поэтому спасибо вам. Давайте, дорогие мои, давайте далее. Здравствуйте, кто на загадал? четвертый вариант. Четвертый вариант. Здравствуйте. Подозревает ли человека в ваших чувствах, но для начала какие, какие чувства ваши, а потом подозревает ли? Какие чувства ваши, чтобы мы определили ваш, не ваш вариант? Какие чувства у вас к человеку, какие чувства у вас человек? Вот это точно, вот это подразделение. Какое-то наше... Тройка мечей. Императрица. Боль. Боль какая боль? Больно-больно. Подозревает ли человек о, ваших, о вашей боли? Вот здесь и здесь. Я бы сказала, человеку реально тяжело, неприятно, больно, горько, как-то... Как-то вот как-то даже с какой-то стороны бессердечно, как-то все вот, как-то вот как плохенько. Я, не, ду я не, не думаю, что этот человек, не, что вы ничего не чувствуете к человеку. Я здесь думаю, что вы более здесь есть привкус разочарования во всем. Привкус даже немножечко размазни какой-то. Мазни, размазни. Вот как краску, вот мазюку это непонятно зачем. Вот также вот какого-то, возможно, также внутреннего раздражения. Но здесь больно, неприятно. И здесь не бессердечно. Но, возможно, такие эмоции могут сопутствовать именно в голове вашей, что кто-то вам относится бессердечно. Дайте подозревает ли? Подозревает ли? Девятка мечей. Да, пофиг, подозревает, не подозревает. Да не кому-то здесь настолько как-то да, да как-то. Похоже на третий вариант, что, в принципе, здесь настолько пофиг, подозревает или не подозревает, что просто интересно, так понимаю, просто посмотреть. Так вот здесь два мужчины. Это интересно. давайте так, подозревать либо сейчас уже подозревает, либо будет подозревать в ближайшее время. Вот здесь я немножечко даже вот скажу с каким-то таким моментом. То есть, смотрите, здесь <сíck> <сíck> именно э, состоит такая тема, что реально кому-то пофиг уже подозревает, не подозревает, э, ну и пускай подозревает, но я бы здесь сказала вот такой момент. Здесь в принципе, может не подозревать, но будет подо подозревать через какое-то время. То есть, я бы сказала: только через какое-то время точно подозревать будет. А, так от э, не подозрений до подо полнейшего подозрений, но с расчетом на то, что это будет нарастать. То есть здесь, возможно, человек будет дойдет до человека, что вам больно, либо дойдет до человека, что он не безразличен вам. Ну, -то, когда это дойдет. Когда дойдет, неизвестно, да. Но это, я бы сказала, именно подозрения больше они будут нарастать. Вот здесь по, по вашим. По вашим, я бы сказала, здесь действиям, по вашим каким-то поступкам, по вашему выбору человек в принципе. И здесь, вот с, еще смотрите, важное, здесь будет подозревать только, конечно, если вы что-то будете делать раз, но при этом здесь также подозрение идет с выбора. То есть, здесь, возможно, как-то какой-то выбор придется сделать, либо уже был сделан, что, в принципе, из-за этого выбора человек подозревает, либо, соответственно, здесь кто-то уже, в принципе, в курсе, о чем здесь уже идет речь. Но здесь как-то нарастание идет, подозрений. То есть, не знал, не знала, потом хопа, вы что-то сотворили, куда-то решили, куда-то решили пойти, что-то решили сделать, как-то решили принарядиться, да, и хоп, и человек все-таки вас заметил, хоп, и человек что-то подозревает, о чем-то в курсе. Вот здесь именно нарастание подраз... подозревания, либо уже это в принципе полностью раскрылось, если вы что-то тут сделали, как-то тут старались, что-то выбирали, может быть даже из кого-то выбирали, либо как-то там припудривали, что-то там делали либо как-то разговаривали приятно. Если вы ничего не делали только будете делать, тогда будет подозревать после ваших действий. Ну, соответственно, с таким же нарастанием. Вот это, пожалуйста, важно. И это такой, такой некоторый изъян, либо такая особенность этого варианта. подозрения, но именно нарастание подозрений либо у кого-то уже от выбора, от приятного ощущения, от того, как вы себя показываете, как вы себя одеваете, возможно, подозревает ли о ваших чувствах и тому подобное, если негодование, если ненависть и тому подобное, да любых тут чувств просто, любых. Но негодование здесь первое, боль вторая, влюбленность третья. То здесь в принципе есть и чувства нарастают, возможно, просто переполняют э, тех людей, кто загадал этот вариант. Здесь возможно возможно какое-то переполнение какие какая-то сильная эмоционально сильная привязанность боль ужас любовь здесь вот сильное сильное чувство дышащее не знаю как-то возможно просто за вас вы даже можете действовать под такими чувствами не особо их контролируя но здесь вот именно подозревает, либо уже знает, либо будет подозревать ну после действий ваших по отношению к этому человеку. Поэтому, дорогие мои, вот короче, как-то так, э, очень долго, вот я и говорю, кому-то уже да, не, не нужно, кому-то уже задолбалось, самый настоящий. Здесь рыцари Пентакли нету, здесь именно упор на действия женские в сторону мужчин раскрытие этого всего и подтверждение всему этому через вот этот акцент, то есть, э, ну, да, поэтому э, это это я не исключаю, что земляные знаки, но здесь здесь у нас король мечей с императором показан, поэтому э, не исключаю такого рода людей, поэтому, но все же здесь больше вот такая такое некоторая такая особенность вариант. Поэтому здесь переполненность чувств, самые самые переполненные чувствами, прям аж до верха, как вот прям расплескалось все, как вино, прям до краев, аж, аж, аж, вот у этих вариантов самые сильные, именно эмоциональный фон, очень сильный, но может здесь, в принципе, как и боль проскальзывать, я не исключаю. Поэтому, дорогие мои Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца Ставьте лайки, комментируйте Желаю вам всего, правда, самого наилучшего Вот вот здесь, правда, очень сильно, очень сильно желаю Поэтому, если какие-то темы вам захочется дополнительно посмотреть В комментариях просто пишите Я их, я их конечно же, рассмотрю Я их в шкатулку беру, а потом мы рассмотрим их, конечно же Поэтому, если что, если хотите знать про карты немножечко больше и закрытый чат, и доступ, и видеоконференция, и учить таро, и тому подобное, потихонечку, полигонечку. Соответственно, давайте на бусте, пишите в личку, все дела. И вперед с песней. Спасибо вам, желаю вам всего самого наилучшего, и пока-пока.